Команда КВН Демокрит стелит, гимназия номер два. Добрый вечер, для вас стелит команда КВН Демокрит стелит. Парни, я так давно хотела сказать, это так классно стоять на одной сцене с своим лучшим другом. Да тебе. Я не про тебя, я про крысу. Далан тебе. Да я про настоящую крысу. <сосвязь> Ой, oh yes, у меня же колострофобия. Так клаустрофобия, это же боязнь маленьких пространств. Я про твой мозг. Салават, у тебя тут грязно. Блин, реально заморался. Ч ⁇ ты такой невнимательный? Ну прям как мои родители. В смысле? Ну просто они настолько невнимательные, что нашли меня уже в голубце. Ну ладно, пацаны, один за всех и все за одного! Да! да. Ну чё, пацаны, за за Здравствуйте, я объявитель команды КВН Демокрит-Стеллет. На каждой дискотеке есть такие парни. Представьте. Ты не пацан, если не надевал мамин лифчик. Ха. А чё я один так делал? Представьте, люди без фантазии играют в крокодила. Ладно, давай, показывай. Сейчас. Крокодил? Да, давай теперь ты. Крокодил? Алигатор. Да, да. случай на улице. Ребята, ребята, ребята! что с ним? Вызывайте скорую помощь! Да не мешайте мне! У меня наушники только в такой позе работают. Я музыку слушаю! Наверное, вам интересно, почему ведущий уходит за кулисы. Он там штаники подправляет. Другим командам. Представьте, одна девушка на селе. Здравствуйте, можно мне цветы? А вам для кого? Ну да, так. Ну, с вас 150 рублей. Извините, я забыл, можно я завтра принесу? Никому не разрешала, а теперь разрешу. Держи цветы. Стой! Я же единственная девушка на селе. Я думала, ты мне подаришь. Так у меня же мотоцикл есть. Я в другое село поеду. Я тебя люблю, и ты мне нравишься. И фиг кто поймет, кому это посвящается. Представьте, случай на контрольной. Аяс, аес, у тебя какой вариант? Третий, а у тебя! Тоже третий! Не теря не впустят! Аес, а ты ответы знаешь? Я думал, ты знаешь! Салават, а ты только что сказал, я тебя люблю, и ты мне нравишься. И фиг кто поймет, кому это посвящается. Так вот я понял, что это мне. Че, дурак что ли? Мне в зале девочка понравилось. Серьезно? Да давай выходи, мы тебе поможем. Да давай мы поможем, Салават. Для начала, Салават, удиви ее. Смотри, какой у меня идеальный пупок. Салават, у боже мой, что ты творишь? Будь наглее. Эй, детка, садись ко мне на колени. Еще наглее? Я... Эй, детка, я иду к тебе на колени. Еще наглее. На колени. О, боже мой. Вот, при... вот придурок, давай обратно на сцену. По Стоп, ты откуда ее имя знаешь? Но мы же до этого вместе репетировали. Ой, дурак, поднимайся уже. а на коду вишенка. Подходит к нам директор и говорит, если выиграете, жбан получите. Ну вот такой вот директор у команды КВН Баклажан. Для вас уступала команда КВН Демокрит Селют, уличная банда. Ну, всех благ.